На подходе второй бой и встречаете новичков турнира, знакомьтесь, команда Юникорн Россия, Санкт-Петербург и их робот Пинки Пай. Несмотря на то, что команда новая состоит только из девушек, настроена они сегодня очень серьезно. Не смотрите на показушную мимимишность, девушки привезли на битву очень серьезную машину. Пинки Пай также весит 110 кг и он оснащен страшным оружием – это горизонтальный спиннер. Проще говоря, это здоровая такая железная чушка весом 20 кг, которая вращается с огромной скоростью 4500 оборотов в минуту и сносит все на своем пути. Против девушек сегодня выступает команда Мэтт Кастомс, тоже Санкт-Петербурга. Ребята провезли на битву их новое творение – робот лесник. Это робот с довольно нестандартной конструкцией. Бронированная основа оборудована сверху вращающимся механизмом из трех тяжеленных молотов. Таким образом с любой стороны робот одновременно защищен и вместе с этим способен нанести сокрушительный удар своему противнику. Весит лесник 109 кг и двигается со скоростью 25 км в час. Приступим! Uh okay. -oh. Чудо. Это больше бой, все в щетках. Итак, просто победный танец. Ла -ла -ла -ла -ла -ла -ла -ла. Слушай, ну я думал на самом деле, Саша, мы будет будем со стороны девочек, потому что они так круто его кинули. как он заискрился. Судя по всему, у обоих роботов перестал работать оружие. Нет, нет, над кастами еще справляется. Пони. Что случилось с Поним? Да, полностью сломался механизм, но есть шанс, девочки. Есть шанс, потому что совсем скоро заработают шнекородовые, и вы можете с маленькой милой полей затолкать вашего соперника. Друзья, давайте поддержим, девочки. Дайте анализменты. Мне хочется, бы поддерживать девочки, чтобы а звонить прижимали на механизме в синюю лобку, Это был быстрый, но очень крутой бой. Ждем девушек в следующем туре. А между тем мы с вами переходим в следующий тур. Третий бой этого тура: команда Нан с роботом Банана Кинг против команды Unicorn и робота Пинки Пай. вас будет интересно, потому что сразу вот этих. Рядом в большом от этого сейчас настоящая Мне всегда безумно нравится, когда встречаются две вращающиеся матанги, это! Питва роботов 2018, дамы и господа, шикарно, шикарно отлично ведут себя девочки в бою. Смотрите, у них работает все еще оружие, ну, по крайней мере, у девочек точно, а у Банана что-то... О, Оп, есть смотри. шанс, Интересно. есть шанс. У но, Банана деле, там колесо стоит, скорее всего, девочки получится съехать, хотя нет, идет пробуксовка, но они увеличивают скорость вращения скринера, возможно, да. он сейчас взлетит, надо бы что-то новое. Для нашей битвы, но... Так, так, теперь Смотри, нужно Если на этом остановят бой, это да, становится более, очень сложно будет судим, потому что там работает механизм, а здесь бананы полностью обеспечены. Если сейчас смешная. они своим спидером не ударили наши шнекороторы, потому Опа! Что... Есть! Есть! О! О! Итак, девочки опять в бою, и они на обладании! А -а -а! Очень страшно, Очень. очень. Ребят, вот вы сидите очень далеко, тут... О! Скрежет металла. Yes! И что самое страшное, что совсем скоро заработают еще и Вот-вот где-то уже близко. Очень страшно. Здесь, причем мы 10 раз рассказывали, насколько крепкие винки мы в это верим. И заработали шнекаротеры. Этот бой достоин финала, мне кажется. Однозначно, однозначно. Просто круто. Итак, насыщенный, насыщенный бой. Девочки, Девочки шикарно справляются со своей задачей. Парни пока не понимают, что происходит и как себя вести. У них не работает их орудие. Девочки, можете радоваться. Дайте нам танец в коне. Хотя еще ничего не ясно. Ну что ж, не подсказывает. У команды нам есть ровно 5 секунд, чтобы дать движение и получить возможность продолжить этот бой. 5, 4, 3, 2, 1, 1. стоп. Да, стоп. Хороший бой, и у нас есть еще один полуфиналист. Поздравляем команду Юникорн, друзья. А вот и полуфинал. Первый бой Юникорны Пинги Пай против Бланка Ботс и Робота Танаджи. Ну что, дорогие друзья, это полуфинал битвы роботов 2018. Мы начинаем первый бой. Роботы готовы, робототехники готовы, зрители готовы? Друзья, давайте вместе, это полуфинал. Обратный отчет. 3-2-1. Все началось. И сразу очень быстро. Очень страшно. Я здесь нас не будет показывать. Камера трансляции. Оу! Это, да, это сильно, это мощно. На спине находится сейчас робот Пинки Пай, но это не мешает ему двигаться в эту минуту. ой ой ой, ой. что происходит? Ребята, План босс очень, очень оперативно делают это, очень оперативно. Просто не дают никакого шанса, Слушай, никакой возможности. Он специально сейчас подвел к участницам да, команды, типа, посмотрите, что я с ним сделал. Вот он, тот звук, а это значит, что заработали шнека-роторы. Уважаемые друзья! У команды Unicorn и Робота пикипа есть 5 секунд, чтобы прийти в движение. Если этого не произойдет, бой будет остановлен. 5, 4, 3, 2, 1, стоп! Финал Питвы Роботов 2018 проходит команда Бланка Бутс и Робота Эх, если честно, я болел за девушек, но тем не менее финал битвы роботов выходит команда из Индии.